Всем большой привет сегодня приготовим глазурь для куличей без яиц и желатина это самый простой и быстрый рецепт глазурь по вкусу напоминает белый шоколад не течет и не крошится приятного просмотра высыпаем в миску 120 граммов сухого молока добавляем 20 граммов сахарной пудры размешиваем и подливаем небольшими порциями остывшую кипяченую воду уходит примерно 40-50 миллилитров если образовались комочки глазурь можно пробить погружным блендером Должна получиться однородная, густая, медленно стекающая масса. Готовить ее нужно непосредственно перед нанесением на куличи, так как глазурь быстро застывает. Хочу отметить, что глазурь из сухого молока имеет слегка желтоватый оттенок.